Всем привет, с вами я, Дорак и сегодня я вам расскажу про одну интересную историю. Я проснулся, встал, потянулся и вспомнил, можно позвонить другу и пойти с ним погулять. Позвонил Резвану и немного повтыкал в YouTube. Пока я втыкал, не заметил, как прошло 10 минут, и мне постучали в дверь. Я пошел открыл, там на пороге был Ризван. Он предложил погулять и сходить что-то купить в магазине для ролика. Мы решили такие, почему бы и нет. Пошли, пока выбирали. на напр... выбирали, мы... <как> мы немного призадумались, как вдруг к нам подошла продавщица и говорит, типа, давайте быстрее, я за вами слежу, чтобы вы ничего не сперли, а то как вы такие воруете, и нам потом оплачивает штраф. Мы такие, типа, ну мы же ничего не воруем и не собирались. Она говорит, ну ладно, чтобы после этого пришли на кассу и расплатились за все, что взяли. Вот. Но это было очень интересно. После этого мы немного поугорались с нее, пообсуждали ее, ну и решили дальше выбирать товар. Выбрали, принесли его на кассу, пока пробивали приходит охранник, то есть он видит, как мы стоим, она его пробивает, как вдруг на моего друга, ну на Ризвана налетает охранник, просто со спины налетел на него и нач... толкает и начинает предъявлять, типа ты чё творишь, ты зачем вы тут воруете, я такой говорю, мы ничего не воровали и кассирша, они ничего не брали, они все оплатили, типа он так, я за вами слежу. И после такого мы, конечно, знатно офигели, и охранник просто ушел. А я помог Резвану встать просто на ноги. И, ну, сначала я постоял, надел этот товар на голову, помог ему встать, и мы пошли... Выходим из магазина и этот охранник к нам прибегает и еще что-то там вслед кричал по типу Еще раз сюда придете, я за вами буду точно следить После этого мы поугорали немного Пока угорали, решили позвонить Кириллу Вот, смеялись, смеялись, пообсуждали И после такого мы решили вдруг А почему бы не позвонить Кириллу? Звоним он говорит, ладно, сейчас подбегу. И сказали мы ему, чтобы он взял камеру. Пока мы его ждали, еще немного пообсуждали. Он прибегает с камерой и говорит, да, зачем вам нужна была камера? То есть, зачем вы меня звали? Он, мы ему говорим, сейчас будет прикольная идея. И мы такие думаем. Сейчас этот магазин пойдет куда-нибудь. Мы стали, а у вас есть жвачки по рублю? Нет, только по пять. А по 5 есть жвачки? Да, я же сказала. Ну, короче, знаете, это тренд, и как вдруг, когда мы ее так очень сильно взбесили, и когда она увидела, что Кирилл был с камерой, то есть, что мы снимали, вот, он такой, типа, подошел поближе, чтобы заснять ракурс, как вдруг на нас, ну, не на нас, а на Кирилла налетает охранник. Типа, мол, вы что творите? Зачем вы тут снимаете? Мы с этого, конечно, офигелим. Вот, он его толкает в спину, камера падает. Вот, и, к сожалению, его опять кассирша отгоняет, типа... Ну, хотя она его сама вызвала, то есть она ему говорит, чтобы не так жестко, мы офигели с этого. Помогли встать Кириллу и говорим, как камера он смотрит, она уже сломалась и легче купить новую. Поэтому, ну вот и все, в принципе. Ну, подписывайтесь на мой канал и хотел вам сказать. Спасибо вам за то, что вы набрали уже более 15 лайков на манеке вторая часть. И скоро выйдет продолжение, но. Точно не знаю, когда, потому что Кирилл сломал ногу. Удачи!